Здравствуйте, раз вас привет на канале Помощь с компьютером. Очень много времени сейчас свободного я уделяю для изучения, заполнения пробелов, в настройки коммутаторов L2 L3 и маршрутизаторов. Основная работа сейчас у меня заключается в маршрутизации и настройки и данных коммутаторов и маршрутизаторов. Как раз вот у меня появилась идея создать такой небольшой плейлист где я смогу в каждом видеоуроке показать, как настроить коммутатор L2, как настроить коммутатор L3, как настроить маршрутизатор, как настроить вланы, как настроить э, сеть, как создать большую сеть с статической маршрутизацией и так далее. На данном моменте я сейчас рисую сеть, где имеется примерно... 12... 15 маршрутизаторов и используется несколько сетей с, а, с маской 16 ну вот пример у меня вот такой сеть я рисую статическая маршрутизация настроена на данный момент работает такая часть то есть все компьютеры видят подключены в разные маршрутизаторам и здесь прописаны статические маршруты между ними чтобы каждая по видел другую по сеть вот в таком а, примере я буду вести все видеоуроки, чтобы в конечном результате вы могли сделать то же самое с минимальными значениями. Ну, что нужно делать? Я все это буду показывать на машине тренировки для подготовки к экзаменов на CISCO Packet Tracer. Это официальная программа CISCO. Ее вы можете скачать сайта то есть набрать яндекс сет cisco здесь найти сайт netcat.com зайти здесь нужно авторизироваться то есть вы регистрируетесь на сайте который в дальнейшем будет как раз использоваться как ваш электронный адрес и пароль для работы с cisco packet Tracer. то есть регистрируетесь вам приход... а, выбираете нужную вам версию Цик-пагитрейсер для вашей призовой системы и скачивать устанавливать. После этого уже у вас откроется Cisco, там вы авторизовываетесь или вы подключаетесь через гостевой режим. Гостевой режим имеет только 2-3 сохранения. Дальше вы уже сохранять не сможете. Ну а при авторизации у вас уже полные возможности работы. В первом же видеоуроке я вам хочу показать, как настроить коммутатор. То есть основные.. Действия, какие нужно сделать, чтобы ваш компьютер работал и, и ничего лишнего. То есть, конечно, само собой, можно сделать очень много, то есть настроить безопасность очень большую, но я буду делать такую небольшую пример. Давайте сделаем. Первым делом мы должны задать имя. Задаем имя. Вторым делом мы будем создадим логин и пароль, который будет использоваться у нас для авторизации на наш коммутатор логин и пароль третьем мы создадим э, возможность входа по Телнету ну и скажу, расскажу про SSH то есть Телнет и ЛССХ показать SSH я не смогу так э, SSH работает только если у вас коммутатор находит, подключен в сеть где имеется актив территории и настроен крипты про ошифрование. Но ну, из-за того что компьютер не в домене и пользуется виртуальной машиной, тренировочный движок, это невозможно делать. Мы сделаем только PtlNut. Дальше мы создадим access-list, который позволяет подключиться к нашему коммутатору только с определенного IP-адреса. То есть, зададим один IP-адрес и покажем как это работает. Пятое. Мы создадим компьютеры и добавим VLAN. Покажем, чтобы у нас валаны были в одной подсети. И они пингуются. Как мы их разбили на по подсети, они не пингуются. Как мы добавили в разные валаны на коммутаторе, они тоже будут, не будут пинговаться. Сделаем мы это. То есть, создадим валаны. Добавим, добавим на порты. Access Валан. И. Транк. Седьмое. Создадим... Зададим, а, зададим IP-адрес нашему коммутатору. Восьмое. Зададим пароль на консоль. Ну, это, наверное, всегда. DLNET, SSH, консоль. То есть, все это вместе, одновременно, мы сделаем. То есть, зададим IP-адрес коммутатору. Ну, и, и шлюз. то есть такие основные 8 действий нужно обязательно будет сделать для нас давайте приступим мы будем воспользоваться давайте коммутатором так я вот, как вот так сделаю чтобы нам это не сильно мешало но остановилась здесь воспользоваться коммутатором 2950t он имеет 24 порта Faz Ethernet и 2 порта Gigabit Ethernet Будем подключаться так, чтобы как будто мы работаем с стоящим железом и без всяких CLI, конфигов, где можно можем сразу заходить. А будем, допустим, заходить как будто через пути, в консольный режим, потом через Delnet. Все это я покажу наглядно. Чтобы вы могли. Представляли это. И была такая небольшая подготовка, если будет интересно, к экзамену Sna. То есть теперь мы выбираем ноутбук. Выбрали. Выбираем Connection. Здесь консоль на такой голубой. Выбираем здесь RS23.2. А здесь консоль. Выбрали. Нажимаем по ноутбуку. Выбираем декстоп и терминал. Здесь все остальное по умолчанию. Нажимаем ОК. Ну вот мы попали на наш коммутатор. Первым делом нам нужно зайти в Enable. В Enable зашли. Здесь если мы нажмем вопрос, мы покажем, увидим все команды, которыми можно будет воспользоваться в режиме Enable. Я в своем случае пользуюсь в основном здесь только программы. Это Show Run, VRM, Ping и Trace Road. Все. Но на маршрутятах еще использую клок чтобы задать э, время. Остальные все команды как для меня... А, ну, reload. Остальные команды для меня как-то не очень а, полезны и не, я не использую. Что дальше? Нам нужно перейти в конверсионный режим. Это конф Т. Я буду стараться все писать коротко, потому что прописывать целыми или короткими не имеет значения, а само собой коротким более удобным. Мы зашли к configuration режим. Здесь мы первым делом как раз дадим имя нашему ком а, коммутатору. Пишем name, нажали tab. То есть, если имя оригинальное и имеет только одно продолжение, нажав tab, он а, как бы консоль сама автоматически допишет его. То есть hostname test. Видите, у нас сразу переименовалось со свеч на тест. Если вам данное имя не устраивает, вам нужно всего лишь так же в конфигурационном режиме написать хост-name и изменить имя, например, на drag. И у нас имя изменилось. То есть без всяких no, который удаляет хост-name, а нужно всего лишь вот так писать. Первое дело мы сделали. Теперь давайте зададим логин-пароль. Для этого нам нужно всего лишь прописать username. Пишем. Имя. Если, например, вы не знаете что-нибудь, можете себя поставить знак вопроса. И он пока что нужно дописать после какого-то а, значения. То есть username. Траганит. Дальше пишем. Видите? Паспорт, привилигиент, секрет. То есть это наш уровень доступа, а это пароль. Пароль. Первым делаем привилегии. Есть два уровня. Ну, конечно, их можно создать много, но в основном используется два. Это 1 и 15. 15 это полный доступ. Ставим 15. Следующим шагом нам предлагают уже паспорт и секрет. Отличие их заключается в том, что секрет, он шифруется автоматически и имеет, ну как все говорят, я сам не попробовал, да и не было возможности, его расшифровать нереально, то есть сброс пароля, если вы забыли его, только через консольный режим, сбрасываете коммутатор, сбрасываете пароль, только так. Паспорт же, он открыт в, в открытом виде, и нужно использовать еще одну дополнительную команду, которая шифрует, но не тоже не очень хорошо, так как пароль можно спокойно подобрать там, с, с помощью простых алгоритмов. Ну, давайте все это покажу наглядно. Пишем паспорт сначала. 1, 2, 3, 4, 5. Написали. Теперь мы воспользуемся командой showrun. Чтобы не уходить из конфигурационного режима, мы пишем сначала do show run. Вот нам мы прописали команду TouchShoran и мы видим UserName Dragonit, Privileges 15, Password 1, 2, 3, 4, 5. Наш пароль в открытом виде. Чтобы этого не было, нам нужно воспользоваться командой Service uh, Password Encryption. Данная команда архивирует все пароли, которые у нас имеются в виде паспорта. То есть вот мы ее запустили, теперь она добавилась, да уж, шоуран Видите, она заархивировала ну он тоже не очень хорошо. Из-за этого, как бы, многие говорят, паспорт вообще не пользуюсь, пользуюсь секретом. Ну, как бы, я начал тоже привык и начал пользоваться этим же. Теперь мы давайте отменим наш юзернейм, то есть пишем новую юзернейм Драгонит. Дальше писать не обязательно, просто мы указываем драгонит, все, он нас сменил. No это по сути как бы Delayed, то есть он удаляет RemoveDelayed, он удаляет команду, которая вот написана после No. Пишем снова username, драгонит, привиленс, 15, secret, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И пишем, проверяем снова, что у нас было. Видите, как теперь у нас выглядит наш зашифрованный пароль. А он такой же, в точь, -точь. То есть, угадать вот такое в разы сложнее, сколько здесь символов, стоящих из одного пароля. Вот, мы задали пароль. То есть, если вам, например, нужно несколько учеток, вы просто задаете юзернейм, один, drag privileges тоже секрет, один, один, без разницы. То есть у вас теперь есть две ученые записи, в котором вы можете зайти на этот коммутатор. Впоследствии. И они будут обе показываться. Вот. Они две показываются. Все. Это мы сделали. Теперь давайте мы узнаем про Talnet S-Console. Вот как раз они показываются. Talnet CON 0. Это называется Talnet консоль. Line консоль. Line VTI 0.4 и Line VTI 5.15. Это сессии, под которым можно подключиться по Телнету и по SSH. Так возможности SSH нет, как я вам говорил, из-за того, что SSH работает только при сети в домене. И мы будем пользоваться только Телнетом. И здесь мы сделаем сразу такую небольшую защиту с помощью аксесс-листа, в котором будет добавлен один IP-шник, под которым мы можем будет попасть на этот коммутатор. Только по этому ip -шнику. Давайте сначала мы добавим консоль режим, кон Con консоль 0, добавим сюда локал, lo, ой, логин Log, локал, то есть мы логин локал воспользовались вот этим паролем, то есть под консоль нам нужно будет заходить именно или под этим паролем, или под этим, в общем, паролем, мы добавили. Здесь мы аксесс никакой не будем использовать, то есть можно можем в консоль зайти под любым айпишником. Этим мы не будем заморачиваться. Теперь мы выберем line VTI 0.4, допустим. Можем 0.15, можем 0.6, без разницы. У нас 15 есть, мы их разбить можем как хотим. Здесь они разбиты вот так, как по умолчанию. Ну, так сделан. Мы поставим 0.15, то есть вы увидите поставили теперь мы здесь можем писать что угодно если мы сначала захотим написать логан о, не, логан логин нам выдаст такую э, список что тип пароль нету и мы не можем создать логин зачем писать паспорт паспорт пишем 1 2 3 4 5 то есть он создаст пароль после этого можно писать логин то, то есть при заходе telnet на запросит только ввести пароль 1 2 3 4 5 также мы можем прописать привилегии, под которые может зайти данный пользователь level 15 вот. то есть у нас привилегия level 15, но все это не будет работать, если мы просто укажем одну простую команду login local, то есть login local, он берет логин и пароль тот же самый за сюда и уже его применяя что драгонит например пропишу имеет привилегию 15 и имеет такой пароль все вот это уже будет не актуально но мы добавим сюда еще одну а, вещь это класс access list acl называется то есть access лист здесь пишем номер access листа и пишем in или out то есть вход или out, выход то есть in мы добавили. Теперь мы выйдем и создадим это access лист access лист 99. Здесь кстати, покажу вам. Денит разрешает. Ремарк это access, аксесс... Ну, комментарий обычно, а пермит это разрешает. То есть, кому нельзя, кому можно. Пермит 10, 12, 90. 5, 2. То есть, IP, 10, 12, 95, 2, зайти. Также можешь зайти, например... С коммутатора с 10, 12 10.12.10.2 то есть вот на это можно зайти to showrun видите, аксель создался и здесь все тоже создалось ну и на всякий случай это теперь смотрите мы выходим выходим и нам, чтобы в консоль зайти, требуется логин и пароль драгонит. 1, 2, 3, 4, 5 мы зашли все. Видите? Также в Толлод придется нам тоже вводить логин и пароль. То есть, вот это мы сейчас сделали. Аксесс-лист мы тоже показали. Аксесс-листы бывают разные. Можно создать аксесс-лист на... только на доступ. Можно создать а, всякие правила. То есть, вариантов много. Но на коммутаторах обычно используются аксесс-листы для захода. Ну, это такой стандартный. Теперь мы давайте расскажем про валаны. Валаны настраиваются для того, чтобы можно было на одном коммутаторе, компьютер мог находиться в разных сетях. И для удобства создается валан, который идет транком на маршизатор. Маршизатор получает шлюз. И данные компьютеры, находящихся в разных валанах, могут друг друга видеть и общаться. То есть посылать пакеты. Все это давайте наглядно покажу. Берем два компьютера. Давайте их повесим в, один, а, в одну подсеть. То есть мы взяли подсеть с 24-маской. То есть 256 компов. 256 айпишников минус 2, 254 айпишников могут быть находиться в этой подсети. Подсеть от 0 до 256. Если у вас какие-то проблемы с подсетями, я вот такую табличку распечатал у себя на стене на работе и пользуюсь. То есть я не, не парюсь, я поворачиваю голову, смотрю, нужно мне подсесть, смотрю сколько айпишников, вычитаю и пользуюсь. То есть, если мне надо разбить, вот так легко и просто. Я пользуюсь и не, и не переживаю. То есть, вот так. Теперь все мы добавили. И сюда добавляем тоже айпишник. 10, 12, 103, 255, 255, 255, 0. 10, 12, 101. Компьютер находится в одной по сети. Подключаем его к нашему коммутатору. Подключили. Также для удобства я сразу всегда вот так использую ну, такие пометочки, что чтобы указывать как у нас что подключено неудобно, потому что иногда очень много и забываешь а настраивать надо фан 02 фан 0 все мы настроили смотрите у нас там команда строчка пинг 1012103 не пингуется ну, пошел пинг, первый пролетел, потому что он был пинг прошел. Пинг. 10, 12, 10, 2. Все, пинг работает. То есть наш компьютер находит одной на по и не работает. Если мы кинем их в разные маски, ну допустим, даже самое легкое. Сначала мы здесь напишем 101. 101. Смотрите, данный комп уже не пингуется, так как компьютер находится в разных валанах. А за валан уже отвечает маршрутизатор. Маршрутизатора раз нету, само собой, данные валаны не будут видеть друг друга. Это первая причина. Вторая. Допустим, все у нас нормально. Но мы создаем теперь валаны на нашем коммутаторе. Заходим в конфигурационный режим. Здесь создаем VLAN 100. Даем ему значение name какой-нибудь. Name IT. Выходим. И создаем VLAN 101. И даем также ему название name management. Ment. Мы создали два VLAN. Exit. Теперь мы создадим на каждый порт, прокинем VLANы. И сделаем их аксесными. То есть на каждый компьютер, на каждый порт может быть только один VLAN, и он будет аксессной иметься, а не проходной. То есть int fa 01 Можно написать description какой-нибудь этот типа пометка. Но обычно я пишу это между коммутаторами или между машизаторами, чтобы понять, откуда что идет. На компьютере я обычно не пишу. Следующим шагом мы настраиваем, что у нас будет данный порт доступный, то есть switch порт mode access. Теперь мы прописываем, какой VLAN будет у нас доступный на этом порте 100. Окей, okay. ой, 100 vl 100. Все. Этот порт у нас имеет VLAN 100. А где? -то... Теперь мы здесь пропишем интерфейс. 2.02. То же самое SwitchPortModAccess мод Access. Switchport access Land Допустим, смотрите. Он еще грузится. Пока что дожидаемся, когда у нас а, включится дан наш порт. Все, включился. Делаем. То есть снова пинкуем. Пинг пошел. Все хорошо. Но если мы сейчас здесь заменим на access 101 Смотреть. Пинг пропал. Так на комбы начали находиться в разных WLAN. И как раз да, это тоже также отвечает маршрутизатор. Вот такие вещи. Вот так в Иланды делается. Дальше. Как раз мы сейчас проверим еще раз Telnet. Мы же задали правила аксесс листа где у нас. Так. Do show run. Что компьютер с IP 10.12.10.2 сможет подключиться по, по Телнету. То есть, вот этот компьютер надо подключиться по Телнету, а вот этот не сможет. Смотрим. То есть, мы пишем Телнет 10.12.100. А, извиняюсь, мы забыли здесь указать IP-адрес этого коммутатора. То есть, для этого нам сперва нужно указать IP-адрес. То есть, как раз дадим IP-адрес к коммутатору. Здесь мы шестой мы выполнили кранч, что мы аксесс создали, а транк мы создадим, когда уже я чуть, -чуть подключу к комму... маршрутизатору в самом конце и укажу его. Как раз транк прокинем на маршрутизатор. Теперь, чтобы создать IP-адрес коммутатору, нужно создать интерфейс VLAN. Допустим, наш коммутатор будет находиться в сотой сети. Для этого нам не нужно создавать VLAN, а просто пишем «интерфейс VLAN100». Вот он пишет, что интерфейс VLAN up, up. Здесь мы пишем description, например, IT. Что, что у нас за интерфейс VLAN? И теперь мы пишем IP адрес. То есть IP адрес здесь 12.5. А, а я пишем здесь 12.105, маска 255, 255, 0. Здесь 24 маска. Окей. Okay. Теперь мы зададим уже шлюз сразу для нашего коммутатора. То есть пишем ip-default-getway 10.12.10.1. Мы задали шлюз. Do show run, Смотрим. Вот у нас показывается интерфейс for IP-адрес 10.12.10.5. IP-шник. ip-default-getway 10.12.10.1. Теперь мы сможем подключиться к этому айпишнику через telnet с помощью этих компов. Смотрим. Открываем. Подключаемся. Telnet 10.12.10.5 Верификация успешна. То есть теперь мы прописываем наш логин пароль. Мы подключились к этому коммутатору. Вот он наш. Но если мы попробуем подключиться с этого компьютера... То есть, то же самое пишем идентично, 10, 12, 100, Он будет пытаться подключиться, но потом скажет, что время ожидания отклика от коммутатора закончилось. И он типа его не обнаружил. Но при этом будет пинговать, если когда будет находиться в той же самой сети. Вот так можно настроить коммутатор. Теперь давайте я вам покажу, как создать транковый порт. Для этого мы для удовольствия сразу заранее отключим какой роутер. К нему бросим кабель, кроссовер. Открываем. Наш коммутатор подключен по GIG-01 порту. То есть мы пишем интерфейс GIG. 0.1 здесь по сути нич ничем не отличается то есть мы пишем description пишем что drag to router то есть у нас а, идет от drag к router этот порт пишем switch port mod trunk теперь то есть мы будем через этот а, порт он будет а, проходить через него в ланы следующим шагом мы можем прописать здесь по-разному. Можем писать Trunk. Hello. VLAN. И вот. Add добавляет. All это все VLAN. -ы. Expert. No, no, no. Нет и Ну, удалить. То есть, два варианта. То есть, можно писать All. То есть, он все пробросит VLAN. -ы. Можем прописать только определенный VLAN, который нам нужно пробросить через этот транковый, то есть 10 101 он пробросил есть нам нужно добавить еще нужно писать switchport trunk allow vlan add иначе если мы пропишем по-другому он у нас исчезнет то есть допустим давайте это все убрали сейчас я покажу вам как все это выглядит то есть вот у нас интернет и вот прописана команда switchport rank lowvalan 100-102. Окей. Мы пишем switchport rank lowvalan только 100. Смотрите. DoShuRan. У нас заменилась вся... Все наши транки стали только сотые. Все те он стер, а добавил только 100. Вот за это работает команда ADD. Главное не забыть. Также после каждого действия лучше всего сохранять, если вы уверены в правильности ваших а, манипуляций. Если вы ошиблись, лучше не делать VRM, а просто а, запустить DoReload. То есть, Exit, Exit и Reload. Он предлагает вам сохранить, вы нажимаете No и перезагружаете. После перезагрузки у вас подхватывается коррупционный режим, который был сохранен до этого. И все ваши а, действия, которые вы делали до сохранения, не будут в, в, применены. То есть, вот так бывает, что какой-нибудь косяк <coughs> вы а, устраните. У меня бывало такое, что я не случайно копировал не то, приходил перезагружать и обрубать интернет на несколько секунд, <coughs> чтобы не, вып... не накосячил. Вот такие действия нужно выполнить обязательно для работы то есть давайте я сейчас выполню сохраняем конфиг и призагружаем. сейчас же наш коммутатор призагрузится, и я вам покажу полный конфиг лист что у нас получилось так ретаризовываемся все enable а теперь давайте еще можно как вариант можно задать пароль на enable то есть для этого пишем Enable Secret. Ой, так. В мы не зашли. Enable Secret. 1, 2, 1, 1, 1, 1. 5 единичек. То есть, допустим, если мы вышли из Enable, то есть мы авторизовываемся, вводим пароль, но если мы зайдем в Enable, нам снова просят пароль ввести. После ввода успешного пароля мы сможем зайти в Enable. Чтобы отменить, надо также зайти в конфигурационный режим и прописать новый enable. Секрет. Все. То есть теперь мы также можем выйти. И enable записать и у нас заезд без пароля. Все. Вот такие действия. Так, разворачиваем. И смотрим наш конфиг весь. Проделан по, по очереди. Мы зашли, и первым действием мы сделали имя нашему коммутатору, name drug. Вторым действием мы задали ему логин и пароль, под которым мы сможем подключаться к данному коммутатору. Мы создали здесь два имени э, в э, режиме 15, то есть у нас имеется доступ максимальный к нашему коммутатору. И зашифровали пароль с секретом. Также мы создали сервис Password Encryption, который позволяет все пароли, созданные через паспорт, тоже шифровать. Но более слабое шифрование. После этого мы создали два VLAN, а, 101 и 100. Здесь я ошибся, немножко Description написал, но ничего страшного. Прописали на два порта 01 Fast Ethernet и 02 Accessory аксессные порты и добавили туда валан на один сотый валан на другой 101 теперь мы а, создали на 0 первом габитном порте транковый порт и через него прокинули влан сотой сотый только сотый другие все а, порты не будут транковыми и есть даже указать шлюз так как а, через этот а, коммутатор транк не идет компьютер не будет видеться не видеть не будет тот, даже тот шлюз. Следующим шагом мы создали интерфейс VLAN100, где указали IP-адрес, на который будет а, ссылаться наш коммутатор, то есть он будет на него отвечать. Если мы попробуем пингануть или обратиться к данному коммутатору, нужно будет указывать данный IP-адрес. Ну и указали шлюз, которым будет иметь наш коммутатор также, который как раз указывается также на маршрутизаторе. Следующим шагом мы указали, стали access листы permit хост, то есть какие, что access лист 9 здесь может получать доступ на через хосты 10.12.95.2 и через 10.12.10.2. То есть данные IPшники смогут подключиться по Телнету, как мы указали. Как раз это показывается вот через консоль, что если мы задали логин local, а в Line VTA мы за что у нас используется Access Class list, здесь, здесь, на вход, и Login local используется. Все остальные это просто как бы будет написано, но не актуальны. Так, как более высокое находится login local. Вот такие мы действия сделали основные для работы нашего коммутатора. После чего мы уже можем спокойно его